Вся Global Network рассмотрим покупку пакетов. В третьем квадратике вы видите этот раздел, где будут отражены цифры покупки пакетов как из внешнего кошелька, так и из заработанных денег. Обязательные условия, чтобы вы были на платном членстве. В противном случае кнопка «Покупки пакетов» работать не будет позиции сколько рекламный пакет вам будет давать отражено в статистике также этот раздел вы в профайле и подразделе статистики можете нажать и та же самая страница выходит что здесь вы будете видеть вот в этих строчках каждый рекламный пакет вам будет показывать какое количество баннерной рекламы один пакет вам дает 10 тысяч рекламных кредитов на баннерную рекламу 5000 рекламных кредитов на текстовую рекламу и предпоследняя строчка это вход в систему рекламы здесь в деньгах и последняя строка 500 рекламных кредитов дается на рекламу в серфинге вот эти данные. Итак теперь давайте посмотрим раздел реклама и как купить пакеты где именно. Покупка пакетов. Вот такая страница идет. Здесь мы видим следующие строчки. А, стоимость рекламного пакета номинал. У вас должен быть доступный баланс, где деньги а, должны быть сосредоточены и их достаточное количество. И выбор баланса. Итак, мы нажимаем на рекламу и «Апгрейд» и «Купить пакет». Эта страница выскакивает, и вам необходимо будет заполнить две всего строчки. В первой строке количество, и во второй вы выбираете баланс. Баланс есть два, из внешнего кошелька и из внутреннего. На том, в котором почитайте нужным есть средства, вы отмечаете. В первой строке количество. В данном случае вы видите, что мы можем приобрести один пакет, поэтому пишем а, первую цифру. И э, устанавливаем баланс. Все. Посмотрели внимательно еще раз. И нажимаем кнопку зеленую купить. Ждем. Система подзагружается. И дальше мы должны увидеть следующую строчку. Можно ее перевести. Читаем, что пакет успешно куплен. И далее мы идем в мои пакеты раздел. Где отражается вся система покупки пакетов. Здесь вы видите количество, а также в данном случае мы купили пакет и должны посмотреть дату, что да, действительно, сегодня куплен пакет. Все нормально. И здесь идет, соответственно, строка а, заработка, где пойдет начисление по пакету при обязательном условии 10 просмотров сайтов ежедневно. И обязательное условие, друзья, чтобы у вас членство было платное, и тогда все отлично. При этом хочу отметить следующий момент, что каждый пакет за 25 долларов у вас будет работать в течение примерно 9 месяцев, пока не даст вам удвоение, то есть 50 долларов. Начисление идет от 0,71 до 1% в день. То есть не строго а, цифра, да, а она немножко, скажем так, плавающая. И на этом я завершаю информацию. Желаю вам огромного пакетного баланса. Всем успехов!